Представьте в для того, чтобы установить вашу есть, жизнь. сейчас. Народ. Я вам еще раз говорю, мне необходимо да. установить вашу личность. Скажите, а почему вы при этом заседании находитесь находите без средств названия защиты? Ну, я просил помощника предоставить документально основание, чего я должен доходиться средствами защиты. Заседание сейчас объявляется перерыв. Помощник, докладывайте, что основание к перерыву отпали. А почему бездействуем? Держи, что, до вечера будет или как? Попройте, пожалуйста, Господь. я посчитаю нужным выйти. А, даже так. Вон он любил убил То есть он так вот, предвзято относится к вальяжным к гражданам своим, которым он служит, да? Посчитает нужным выйдет, вот так вот, да? То есть граждан, на которых... помолчать? А у нас вообще-то свобода слова. Вы где находитесь-то? В здании суда. В передоре каком-то, что ли, или что? Судебное заседание находится. Практически судебного Судебное нет, сейчас перерыв идет. Угу. Вы юридически тонкости это -то знаете. Здание это вам не принадлежит. Вы не можете тут командовать. Оно принадлежит народу. И нет основания отпали к перерыву Если вы не докладываете. Идите доложить судья. Я Все. знаю, что я за дело. Ну вы же мной командуете, почему я не могу? Вы мне говорите, закройте рот, там, потише. или как? А ну, такого что? не говорил, не надо перебирать слова мои. Ну, помолчите, вы сказали. Это то же самое, что закройте рот. Судебное заседание настанет, будет высказывать какую-то точку ну, зрения. Вот видите, вы же согласны, что судебное заседание не идет сейчас. А только что минуту сказать назад говорили, что судебное заседание не а сейчас... идет Области, Вы доверяете рассмотреть дело? Нет. Не доверяете? Нет, я вас первый раз вижу. Во-первых. Во-вторых, судья при открытии судебного заседания грубо нарушил федеральный закон о паспорт и практически вынужден меня его нарушить, потребовав передать паспорт в руки третьему лицу, что запрещено категорически федеральным законом о паспорт. Во-вторых, перед началом судебного заседания права, предусмотренные Куап, РФ, разъяснены не были. Заявляю отвод судье Григорьеву. Все у вас? Если будут еще основания, потом еще скажу. Сейчас пока все. Понятно, ваше? Нет. Непонятно ваше про Нет. В каком объеме они его непонятны? Суд вот ограничил меня свободой дыхания потребовав надеть маску. Как я могу документально ознакомиться? У меня заявление об отводе судьи по новым основаниям. В подготовительной части, как указывает суд, он потребовал надеть на меня средства индивидуальной защиты, чем ограничил мои права, в частности, право на вдыхание свежего воздуха. При этом я потребовал документально ознакомиться нормативными актами, которые обязывали бы меня делать то, что потребовал от меня суд. Однако суд отказал документально ознакомлением, чем нарушил грубейшим образом статью 24 Конституции России Сейчас же Россия называется, Российская Федерация канула в лету, я так понимаю. Поэтому э, изначально судебное суд нарушает Конституцию, нарушает права гражданина и человека. Соответственно суду я доверять не могу, никаком правосудии речи быть не может в данном процессе с этим судьей. На основании того, что суд нарушил Конституцию, заявляю отвод.